Банде Гурупададандаам, Бхактабинда саманитам, Шри Чайтанна Прabhun Банденитаананда саходитам, Си बांच्या कल्पतरु अश्यकि पासिंदु विवच्या, पतितानंग पावुने भवश्न विभ्यो नमुग नम्हा, मुकं करोति वाचालंग पंगुं लंग, लंग हैति गिरिम, यतकि पातम हंग बंदि परमानंद वादवं, ब्रिंदावई तुसिदेब्वई पियावई क Shnavakti Pade Devi Shatu Vatuiamunama Narayunana Maskita Narunchaivan Ratamam, Deving Swaraswati Vasam Tatoya Вакти прамодакш Jagodarunu, дхейям сада pari bhagnam abhishtoham, teethas saranyam, viita thum puno bande Беспрежидательный, милосердный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, беззаботный, Шьяддхитадада дхарасивасади хи гоура Аджанулами табху жоу канока бодато шанкитаной кпитаро камала ятакшо вишам вару дижавару палу банде жагат прия кару карунаа Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Харе, Нама Бабанрупен садан наранам Ганга таранграмани аджата калапам Говри Ваги Шаджаса Бадане, Лакшмири Шаджаса Вакшаси, Ясия Стихидая Самбихид, Тваминни Кришна, Кришна, Кришна, राम राम हरे हरे शुकम अनिद्यकम दैत्यादेहो योगिना देहिनम शर्वत्रलब्धती यस्मान् ज्यथा दुख्यम अयत्नाता शुकम अनिद्यकम दैत्यादेहो योगिना देहिनम शर्वत्रलब्धती यस्मान् ज्यथा दुख्यम अयत्नाता गौरी योगश्चिपति Галдиа Гурсипати, Шишала Бхакти Сидханта, Сарасвати Гасвами Такурпрахупад, Парамахамса Джакатгуру сказал, на протяжении жизни мы сталкиваемся с бесчисленным количеством проблем. И целью нашей, нашей является разрешить их и жить спокойно, тем самым обретя спокойную жизнь. Это мышление людей этого мира. Шила Прабхупад сказал, мы сталкиваемся с бесчисленным количеством проблем, и каждый хочет избавиться от них, и благодаря этому жить спокойно. Но Прабхупад говорит, что это не должно являться нашей целью. Нашей целью должен быть подлинный Харибаджан. Куда мы отправимся после смерти? После смерти этого тела что будет, что произойдет с нами, we'll where, where we'll... куда мы пойдем, где мы окажемся. Прохопаты объясняет, что на протяжении жизни не только мы должны okay. разрешать проблемы, помимо этого мы должны our вновь и вновь задумываться о нашем будущем, death, we... о, о том, death. что произойдет с нами после смерти. Об этом необходимо Because думать постоянно. Люди their... постоянно заняты поисками комфорта. Но в отношении этого Прохат Махараш говорит, Никто не хочет проблем. Вы хотите проблем? Вы призываете их? Вы хотите, чтобы они обрушились на, вас, на вашу голову? Нет, никто не хочет этого. Прохат Махарадж говорит, вы не хотите проблем, но они неизбежны. Их невозможно избежать. Мы не призываем проблемы, они приходят сами. И точно так же материальные богатства, наслаждения могут прийти к вам по судьбе, если вам по судьбе эти богатства, удача. Если же вам по судьбе страдать, страданий не избежать. А если вашей судьбой является стать богатым человеком, никто не сможет препятствовать этому, это произойдет. Таким образом, бессмысленно думать об этом, бессмысленно стремиться к спокойной жизни к деньгам, к положению, к славе. Есть люди, которые, даже не ожидая, получают огромное богатство. Лет 40 назад я читал в газете историю одного очень богатого человека из Англии, он был невероятно богат, у него не было никаких родственников, я не знаю почему так вышло, тем не менее одна собака была у него, прежде чем оставить тело, он завещал все свои несметные богатства своей собаке, это были огромные богатства. Кто-то показал мне эту газету, эту историю. So, kind of kind of 30, 35, Еще в то время, 40 лет назад, я сказал, человек, который завещал все свое богатство собаке, сам является собакой. То есть он не знал, как применить эти деньги, как их задействовать. Даже мы здесь... То есть в Баджане мы видим, что, имеется в виду, среди преданных также есть очень богатые преданные которые собирают пожертвования и занимается накопительством. Но Прабхупат предупреждает нас. Нашей целью не является накопительство. Богатство — не наша цель. Ведь если мы сосредоточимся на деньгах, и при этом разбогатеем, у нас появится ложное эго, из-за этого мы начнем оскорблять гуру и вайшнавов, совершая вайшнава-аппаратхи, это сто процентов. Сто процентов все будет развиваться именно так. Кто сейчас подобен Юдхиштир Махараджу? Кто может сравниться с Амбаришем Махараджи? Притху мухарадж. Несмотря на то, что они были богаты, они эти деньги не испортили. То есть богатство не испортили. В наше время пробовать означает накопление денег. То есть пожертвования приходят. И, то сейчас нет, преданные не находят правильного применения деньгам. Если мы сейчас пойдем во Вриндаван, я укажу вам, сколько Майевади носят одежды преданных. Если мы приедем в Мадхору, я покажу вам, там открывают огромные колледжи, больницы на Варшане. Богатые люди жертвуют и на эти деньги открывают какие-то благотворительные центра. То есть это не преданные, это, это какие-то религиозные общества, то есть, но тем не менее они, то есть, они занимаются благотворительностью, тем не менее они расходуют, они как-то используют. Пожертвованы деньги. Но что происходит в обществе преданных? Так называемые преданные накапливают пожертвования и не находят им правильного применения. Прабхупад говорит, что если... Нет, баджана, если человек сам не совершает баджан, он не сможет проповедовать. Вы не должны проповедовать, если не совершаете баджан. Поскольку проповедь означает изменять тех, кому вы проповедуете, изменять людей своим собственным примером. И с помощью харикадхи передавать им Сева то есть настроение служения. Проповедь не означает раздавать четкие, давать тем самым харинам и просто уезжать. В харибхакти виласе сказано, Даже сад-гуру должен дважды подумать, прежде чем давать кому-то дикшу. Поскольку намерения кандидата на посвящение могут быть неистинными, то есть иметь в виду какими-то корыстными. И поэтому в Хари Бхакти Виласи говорится, что на протяжении года гуру и шишья должны проверять друг друга. Прежде всего, гуру должен проверять ученика, а ученик должен наблюдать за своим будущим духовным учителем. В настоящий момент, конечно же, сложно разобрать, понять положение гуру, поскольку для этого необходимо обладать определенными качествами. Тем не менее, в Хари Бхакти Виласи сказано, что проверка необходима. Если раздавать дикшу без проверки, могут возникнуть проблемы. Но ну, даже и если эта проверка проходит, не факт, что проблем удастся избежать. Гуру или ученик могут пасть даже спустя год проверки. говорится, что аппаратхой считается давать харинам тому, кто не обладает верой в Святое Имя, тому, у кого нет минимальной шрадхи. Это одна из намоаппаратов. Тем не менее, если мы применим эту формулу, это правило к представителям нашей Гуру Варги, к Бхакти Такору, и так далее, мы увидим, что никто из них не проверял своих учеников на протяжении года, поскольку у них не было времени. К примеру, Прабхупад, но то есть прежде, чем давать дикшу Прабхупад, точно знал, лишь взглянув на кандидата, он сразу же понимал, что в сердце у этого человека. Именно поэтому они не, могли не следовать этому правилу. Они посланники Госп... Кришны. Под руководством Махапрабу и Нитянанды Прабу они пришли в этот мир, чтобы распространять Кришна нам. Соответственно, обладали возможностью видеть сердце, лишь взглянув на кандидата. Видеть, что в сердце. В Швитэн-Чаритамрите сказано, что Гауранга, Махапрабху, сказал Харидасу и Нитянанди, идите, вси, иди, идите и всеми каждому, от двери к двери, раздавайте святое имя. В связи с этим у меня, с этим у меня есть вопрос. Нитянанди и Харидас распространяли святое имя. Они ходили от двери к двери, но Разве каждый, кому приходили они, обладал верой? Разве они проверяли, есть у них первоначальная Шрадха или нет? Как гласит правило? Нет, они даже Джагая Мадау дали святые имена. Джага Амадай, которые были пьяницами, разбойниками и выдающимися негодяями. Так почему же они делали это? Ведь давать Святое Имя тому, у кого нет веры, является Намапарадхой. Если я задам вам такой вопрос, что вы ответите? Если вы почитаете комментарий Санатана вами, то, что он пишет о намапарате, вы увидите. Один момент. Он пишет, что Харинам можно давать падшим, Вы можете говорить Святое Имя на большие, то есть на большие собрания людей. Тем не менее, если эти люди оскорбляют вас, если они оскорбляют Святое Имя, вы делать этого не должны. То есть, смысл в том, что хоть у тех, кому... Не, не каждый, кому давал... Харидас и Нитиананда Святое Имя, обладали верой. Тем не менее, они слышали Святое Имя, они не сопротивлялись, Харидас они не противостояли. То есть говорится, что давать Харинам тому, кто обладает демоническими наклонностями и прямо выступает против вас, таким Личностям давать харинам нельзя. Но если, вот, к примеру, мы приезжаем в какое-то место, чтобы проповедовать Святое Имя, люди приходят, и это говорит о том, что у них есть первоначальная вера. Тем, кто против Гуру Вашнавов, тем, кто прямо выступает против, им запрещено давать харинам. Сегодня Авербав Титхи, день явления, Шилы Вамши, да, вамши, вамши Вадананда Прабху. Шила Прокопад говорит, что проповедовать можно лишь в том случае, если вы совершаете баджан. Если вы обрели силу при помощи баджана, вы можете проповедовать. В противном случае вы не должны делать этого, поскольку вы столкнетесь с проблемами в процессе вашей проповеди. Лучник точность, меткость, точность попадания лучника зависит от его попадания стрелы в мишень, зависит от мастерства лучника. И если вы не способны изменить сердца слушателей, это говорит о том, что проповедь неуспешна, ваша проповедь неуспешна. В прошлый раз я говорил, что you know, right. so can canvass, реклама canvasser и проповедь проповедь не одно и то же, то есть Проповедь — это одно, проповедник и промоутер — это не одно и то же. Без смирения харинам повторять невозможно. Точно так же невозможно говорить харикатху. Без Тринадцати Пхавы никто не сможет по-настоящему проповедовать, воспевать святое имя и говорить Харикатху. Итак, необходима сила. Бхакти so, также приводит пример, с, пример в связи с Bhakrasi этим. в Бхакти Дерево не возражает, не сопротивляется, не, взраж, не просит воды в засуху. Если кто-то приходит, чтобы срубить дерево, оно также не возражает. Оно не сопротивляется. Во время засухи оно не просит, дайте мне воды, иначе я умру. Зачем бы не приходил человек к дереву за листьями, за плодами, за тенью? чтобы укрыться в тени. Даже если человек приходит за его стволом, то есть за для того, чтобы срубить его, использовать как дрова, дерево не сопротивляется. Оно дает все, что бы у него не попросили. Фрукты, цветы листья, кору, древесину. И Шила Прабхупад, Шила Бхактинут Гор показывает нам пример такого смирения. Но мы, мы выходим из себя, мы теряем наше спокойствие, когда что-то, когда сталкиваемся с трудностями. Вспомните случаи, когда в Навадуипе противники Прабхупады хотели убить его. Описание этого можно найти во многих книгах позднее даже, то есть, когда это произошло, даже написали об этом в газетах. На Параматале шла большая парикрама, возглавляемая Прабхупады, а противники Прабхупады начали забрасывать преданных камнями. Многие в тот день получили увечья, но «По милости Господа Прабхупад не пострадал». Когда позднее преданные обратились к Прабхупаде с просьбой обратиться в полицию, Прабхупад сказал, «На самом деле эти люди помогли развитию нашей проповеди». Зачем я буду жаловаться на них в полицию? Они благодаря им все газеты not, you know, напечатали о том, что произошло. After Jovemode, after напечатали Jovemode, о нас. Все газеты, это была главная новость, на первой полосе все газеты разместили заметки об этом происшествии. И благодаря этому слава Гаудиаматха распространилась широко распространялась. Итак, во время проповеди вы можете встретиться с оппозицией, и представители нашей Гуру -варги, встречаясь с трудностями, встречаясь с оппозицией, не выходили из себя, но вы злитесь. Я не знаю, насколько успешна ваша проповедь, но вы должны опираться в оценке вашей проповеди на то, что было сказано выше. Почему вы выходите из себя? Почему вы теряете смирение? Почему вы оскорбляете возвышенных преданных? Итак, Сейчас мы поговорим о славе Вам Шаджинада Прабху. Прабхупад говорит, что если вы просто живете в матхе. но при этом всему следуете, следуйте ситханте. Может быть, вы готовите или просто мойте посуду, кастрюлю, или, может быть, мойте полы в храме. Что бы вы ни делали, любое служение. Кракхат говорил, тот, кто живет в Мадхе по-настоящему, по-настоящему совершает служение, является проповедником, несмотря на то, что он может не проповедовать напрямую. поскольку они подают пример тем, кто приходит в Матх. Вамши Вадананда Прабху является выдающимся проповедником. О нем не так много информации. В читании Чиритамрите не так много информации о нем. Но в писаниях Кавикарнапура Карнапура содержится много деталей о нем. Вамши Вадананда Прабху аватара Вамши. Он родился в, здесь, в Навадвипе. Здесь много деревень, кули и так далее. И в одной из них родился он. Как вы помните, однажды, когда Махапрабху вернулся с Нилачаладхама сюда, пришел в дом Адвайта Ачарья, а Оттуда пошел Пулия в Кулью, и там он остановился в доме Маддвананды, Маддхвачарадья. Это был замечательный браман. Мадам Чактубаддай. Мадав Чартубандай, один Итак, Мадав Чатрападяя был великим преданным и к тому же личным спутником Чайтани Махапрабху. А Вамшивадананда является его сыном. И Махапрабху остановился в их доме. На протяжении семи дней он был там. И вы можете спросить, зачем он пришел туда? Он сделал это для того, чтобы пролить милость на Навадвипа Вася. Преданные там испытывали глубочайшую боль после того, как Нитянанда оставил Навадвипу, принял саньясу. Именно поэтому он пришел туда и на протяжении семи дней давал, давал даршан всеми и каждому. Как вы помните, когда Вам Шивадананда Прабху родился, Махапрабху присутствовал в момент его рождения. И Адвайта Гасай также. Оба они были в доме Вамши Шивадананда Прабху, как гости. Вамши Ваднанна Прабху был очень дорог Гауранге. Поскольку Читание Махапрабху прекрасно знал, что он — Вамши Аватара. А Вамши очень дорогая Кришне. Соответственно, Вамши был очень дорог Гауранге. Итак, Бам Шиватнанда Прабху подрастал, впоследствии... подрастал, и впоследствии... Когда ему исполнилось 5-7 лет, он начал служить Вишну при Адеви. Он пришел сюда, чтобы служить ей. В то время Шачима уже покинул этот мир, и лишь Ишан, вечный спутник Гауранги Махапрабху, один он был, оставался там в, в доме. Он служил вишнуприе, а вам же пришел, чтобы помогать ему. И еще одна важная личность, которую послал Гауранга служить вишнуприе, сам послал лично. он послал, чтобы служить своей маме и на воде по Я, к сожалению, прослушала имя. Кто это был? Вовшвадна напрабу был очень в близких отношениях с Вишнупреем. Он относился к ней как к своей маме, а она воспринимала его как своего сына. Когда Вишнупрея начинала рыдать. Безутельно рыдать вам Швада Прабу. Начинал рыдать так, что начинал так рыдать и кататься по полу, что Вишнаприя была вынуждена so, and остановиться и начать утешать его начать утешать этого мальчика. Итак, он подрастал. Он совершал столько служения. Огромное количество служения. Он постоянно, постоянно служил в Вишну Прядеве. Однажды во сне Горанга Махапрабху пришел к нему. Простите, пришел во сне к Вишнупреде и в то же время к Вам Прабу. И одновременно Гауранга дал им одинаковые наставления. Здесь во дворе дерево Нима. Она до сих пор здесь на йога питья, под которым я родился. Сделайте из древесины этого Нима мое божество. Сделайте его и установите. Они задались вопросом, ну как, как ты должен выглядеть? А Гуранга ответил, начните делать, и я подскажу вам. Я просто, находясь в сердце скульптора, буду руководить им. И тем самым я сам себя проявлю. Как это произошло с Джаганатхой? С божеством Джаганатха так, проснувшись, оба они решили срубить дерево и сделать из него божество. И сейчас это божество, Даймешвар Гауранга, находится в Навадвипе. Гауранга Махапрабху сказал, что «Я не отличен от этого божества. Он сказал в Вишну «Я не отличен от этого божества. Тебе больше не о чем плакать. Я всегда с тобой». Таким образом, это стало первым божеством Гуранги Махапрабху. После того, как Вишнуприя, Деви, оставила этот мир, произошла еще одна большая история, чудесная, но сейчас нет, об этом времени, сейчас нет времени об этом говорить. Как ушла Вишнуприя, она вошла в божество. Она просто зашла в алтарную, двери захлопнулись, и с тех пор ее больше никто не видел. Она вошла в божество. И спустя долгое время, после ее ухода, Вамшавадананда Прабху решил установить еще одно божество. Брат Вишнеприя Деви служил Дамешвар Махапрабху. А Вамшавадананда Прабху был вынужден жениться и у него было два сына, Гауранга и Нтьянанда. То есть он назвал своих сыновей Гауранга и Нтьананда. Гору и И когда женился сын Вам Швадна Прабу, Гор. Гурангал. У него the song. также появился сын. Взросплох Вам Шуваднанда yes. I mean И он... Я имею в виду, попросила его у его отца, и ей отдали его. И наконец, все его и они начали жить в все не стали жить в Багнапаре. Это станция до Калны. Вы знаете, где находится Кална? Если вы поедете в Калну с вот как раз Kalna. станция до Калны есть Багнапара. Джанна Ватакурани принесла божество Кришна Баларама, из, при, привезла божества из Кришна из Вриндавана. Там до сих пор находятся эти божества. Она дала дикшу внуку Вамшивадананда Прабу. И вся эта парампара, то есть затем, то есть получилась целая парампара, и она находится, то есть ее находится там, в Багнапаре. или жили там. Когда Шурнева Сачария приехал на Адипадхаму в Майпур, Вамшавадананда Прабху и Ишан -такур помогли ему встретиться с Вишнуприя -деви. то есть именно по их милости Шриневас обрел Даршан Вишнуприя Деви. А своим мизинцем левой ноги она коснулась лба Шинивасатакура, когда он предлагал поклоны. Пролив тем самым на него огромную милость. Итак, Вамшинанна Напрабу, аватара Вамши, аватара Флейты Кришны. И Шьямананда Прабу, и вам Шивадананда Прабу являются вечными спутниками Гауранги Махапрабу. Сегодня также день его явления. День явления Шьямананда Прабу. В лилах Кришна Шьямананда Прабу приходит как Канака а Вамши как Вамши, как Флейта Кришна, Таким образом, они вечные спутники, как Кришна, так и Гауранги. Шимананда Прабу явился в Арисе, в одной деревне поблизости с Миднапуром. Как только... Пересечена Но граница Меднапура. То есть Меднапура и Ариса граничат друг с другом. A, just, just. Balasha, Puri, Karakpur, после Каракпура, если вы поедете в Пури, еще одна so, деревня, еще одна станция, и там, именно там проходит граница. И он родился как раз в том месте. Отца звали Кришна Мандал, и они принадлежали к низкому сословию. Но с самого рождения Шивананда Прабху был великим преданным. Это было очевидно с детства. Подрастая, он изучал шастре вьякарану. Но огромный интерес он проявлял к Харибаджану, не к каким-то мирским наукам. Отец наблюдал за его невероятным влечением к Харибаджану, а также острым разумом, острым умом, как быстро он схватывал санскрит, правила санскритской грамматики, Вьякаран, упанишады. Кришнамандал, отец Шьямананды также был преданным, поэтому они были благосклонны к его тяге, к преданному служению. А отец был богат, он был землевладельцем. Со временем Шриманадда Прабу стал грустить. И отец сказал, «Я вижу, что ты хочешь совершать Харибаджан, поэтому тебе нужно принять прибежище сад Гуру». А Шриманадда сказал, «Позволь мне, я хочу поехать в Кално. Если ты разрешишь, я сделаю это». Там". Ученик Горида Спандита Хридой читания. Ну как ты поедешь? Ты же еще маленький. Но если ты позволишь, преданные, которые едут туда, чтобы принять омовение, в Ганге, я поеду с ними». Подумав, отец согласился. Поскольку Сидханта такова. Если кто-то хочет совершать харибаджан, но я не даю ему делать это, это большой грех, большое оскорбление. То есть, если кто-то хочет совершать баджан, мы должны способствовать этому и давать все необходимое, все, в чем нуждается этот человек. И отец думал, что если я сейчас ему не позволю поехать в Калну, наступит день, когда он будет винить меня в этом. Это говорит о том, что то есть, если я не позволю ему, значит, я препятствую встрече с великим преданным. Итак, он вместе с преданными, паломниками добрался до Калны и пришел в, в Шрипат горида-спандита. Прежде чем войти, он предложил полные поклоны и стал плакать. А Хридо Читания, непонятно почему, просто по зову сердца, вышел из Баджанкутира и увидел этого юношу. «Как тебя зовут?» — он спросил. «Тогда его еще не звали Шьямананда». Yeah. Впоследствии Хридо Читания назвал его Дух Кришнадас, но изначально его звали Кришнадас. То есть отец его назвал Кришнадас. Итак, он получил посвящение у Хридо Читани. Читани. сказал, «Сегодня ночью мне приснился сон, что кто-то придет ко мне. И целый день во мне, -то, то есть, я было предчувствие, что кто-то идет, кто-то ко мне идет. И, то есть, я ждал тебя. Хридо надо сказал, «Я Кришнадас, и я хочу служить Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, дай мне дикшу, и я буду совершать служение по Твоим руководствам. Он дал ему инициацию и сохранил прежнее имя, но добавил Дуки, Дуки Кришна Он приносил огромное количество воды с Ганги для того, чтобы совершать служение, чтобы готовить, чтобы мыть, храм, то есть он приносил горшок с Ганги, горшок с водой, выливал его в емкость и шел снова, а ганга находилась далеко. И так он служил так, таким замечательным образом, что его гуру стал очень доволен им. И впоследствии сказал ему, отправляйся во Вриндаван и под руководством Дживага Пада постигай шастры. Посмотрите, какое настроение. Сейчас, если кто-то отпросится у своего духовного учителя послушать Харикатху, как то воздушного Вашнава, он будет наказан. Но это не есть Харибаджан, это проявление зависти. То есть в первую очередь Баджан не могут совершать те, у кого есть зависть. Порой, глядя на преданного, можно подумать, у него совсем нет зависти. Он так замечательно почитает окружающих, но я, глядя на таких людей, вижу, что полно у них зависти. Просто они настолько искусны в общении, что ухитряются спрятать свою зависть. Каков признак чистого преданного? Если вы будете оскорблять его, если вы не будете обращать на него внимание, если вы будете причинять ему много, доставлять ему много проблем, он не будет вам сопротивляться, не будет противостоять. Никакой реакции не проявит. Он будет продолжать говорить Харикатху. Поскольку его Харикатха это не то, это не инструмент для сбора денег, славы, почета. Кто угодно может оскорблять его, выступать против него, препятствовать его проповеди, критиковать его, выгонять его. В его сердце не произойдет никакой реакции на это. То есть он не проявит никакой реакции. Поскольку он рассказывает Харикатху, говорит Харикатху для того, чтобы удовлетворить Бхагавана. Исключительно для этого. Итак, Хридо Чайтанья дал наставление. Не разрешение, а наставление. То есть он сам сказал ему, ты должен идти во Вриндаван, к дживе Госвами Паду, обучаться у дживы Госвами Пада. Итак, по наставлению Гуру Дева он отправился во Вриндаван. Придя к нему, он предложил свои поклоны и попросил о прибежище. «Мой Гуру Дев прислал меня к тебе». На самом деле, предочитание написал письмо, и он Шимананда, принес его с собой, вручил в Дживи Госвами, мой Гурудев, дал мне наставление жить под для вас. Джива Пад был очень счастлив принять Шиманандо. В то время Шринива Сачари и Народ там, Дастакор уже были с с Госвами. Гуру Шриниваса Чарля Гапалбата госвами также направил своего ученика к Дживе госвами. А также народом Дастакура, его духовный учитель Луканада госвами направил к Дживе госвами обучаться. Никакой зависти, посмотрите. Шьямананди Прабу была yeah. поручена особая по, особо сева, особое служение. Джива. своим поручил ему подметать. То есть мы, мы сейчас называем его Шьямананда, но в то время его звали иначе. Его звали Духи Кришнадас. Я просто для того, чтобы для упрощения понимания, я называю его Шьямананда. Шьямананда, имя Шьямананда, он получил от Радхарани. Итак, он подметал Нидуван. Рупа Госвампад, Санатан Госвампад. Написали много книг. Расамритасенду Сенду, Брихат Бхагаватамриту. Много, бесчисленное количество книг были написаны Госвами. И все эти шастры они изучали под руководством живых госвами Сихсандрабо. Помимо всего, Дживагасваймпад написал сандарбхи, и их они постигали под руководством самого Дживагасваймпада. И как раз в это время Дживагасваймпад поручил Духи Кришнадасу очищать нидуван, подметать метлой. И каждым... Утром, очень-очень рано, он шел в Нидуван и начинал очищать его. И так однажды он обнаружил ножной колокольчик. Очень красивый и дорогой, в действительности был трансцендентным. Он взял его и был поражен его красотой. Он осторожно замотал его в узелок на своем чадаре. Завязал в узелок. А между тем пришла юная гопи и спросила, «Ты тут не видел?» ножной колокольчик. Он ответил, да, я нашел его. А, дай, пожалуйста, его мне. А, почему и почему я должен дать тебе? А, это, на самом деле, он принадлежит моей подруге. Это была сама Вишакха. Сама Вишакха Но Он ответил, я отдам его только хозяйке только тому, кому он непосредственно принадлежит. А принадлежал он Радхарани. И так Дуки Кришна проявил смекалку. То есть показался... Ну, то есть. Между тем он увидел, что Радхарани за деревом, она подглядывает за происходящим. И она показывает, показывает, это моя, моя, дай ей, отдай ей. И увидев сияние, исходящее от Гопи, от, от Радхарани и от Вишаки, он был он обезумел. Он был поражен. Они, он понял, что это необычные девушки. Тогда он вручил этот колокольчик Вишаке, а Вишака передала его Радхарани. Радхарани была очень счастлива, очень рада. Она сказала Духи Кришнадасу, иди прими омовение в этом озере, а затем приходи ко мне. Сама Радхарани сказала это. Когда он сделал это, когда он, когда он вышел из пруда, он понял, что его тело превратилось в тело гопи. Он понял, что он стал прекрасной гопи. Он больше не юноша. И так он потихоньку подошел к Радхарани, а Радхарани сказал, садись. Она, теперь он уже не был юношей, она села, гопи, гопи а Радхарани подошла к ней и со своим ножным колокольчиком знаете, наносят на ноги красную, красную краску. Она прикоснулась колокольчиком к этой краске на стопах и затем сделала отметку на лбу Шьямананды. Возможно, вы видели такой тилок. Шьямананда Паривары наносит именно такой тилок, тилок такой формы. Этот тилок невозможно было смыть, он был вечным. Он, она благословила ее и сказала, С сегодняшнего дня тебя будут звать Шьямананда. И благословила. Когда Шьямананда пошел назад, он обнаружил, что его вечная сварупа больше не проявлена, и он опять стал юношей. Радхарани не может встречаться с мужчиной. Она никогда не встречается не говорит ни с какими мужчинами. В ее жизни один из мужчин — это Кришна. Но поэтому все произошло именно таким образом. Когда он пришел, когда Шимонанд вернулся к Дживи Гасвами, с Гасвами удивился, глядя на его тело, и спросил, что это. Он объяснил ему все, что произошло. И Дживи Гасвами был невероятно счастлив слышать об этом, начал обнимать его и сказал, только никому не говори, никому об этом не рассказывай, пусть это будет твоим секретом. Но между тем, новость, о произ... повсюду разлетелась новость, что Духи Кришнадас, пренебрегает э, наставлениями своего гуру Джива Госвами Пада, что якобы он начал ставить какой-то свой тилок и он не следует Джива Госвами и помимо всего он еще и имя изменил, теперь его зовут э, якобы Шьямананда. И Гуру Дев, его Гуру Дев, его Дикша Гуру, то есть эта новость распространилась повсюду, дошла до... Калне, и его гуру сказала что как он смеет, я дал ему инициацию, а он пренебрегает моими наставлениями, он изменил мое изменил имя, которое ему дал, взял в руки Данду и хотел его уже <laughs> пойти побить. Или даже он пришел к нему, а Джива Господи подсказал, то есть между тем, когда его гуру Хридо был зол на Шьяманандо, Самарадхаранья пришла к нему во сне и сказала, «Ты кто такой, чтобы наказывать его? Это я сама ему тилок поставила». «Ты что, возражаешь?» «Я имя ему дала, и тилок поставила. Ты кто такой, чтобы ругать его за это?» «Ты спутник Кришны, а он, она, «Моя спутница». И его на самом деле зовут Канакаманджари. Его сокровенно сварупа — Канакаманджари. Поэтому ты не имеешь никакого права наказывать его. Итак, Хридуич Итани был поражен. То есть он действительно пришел во Вриндаван, чтобы наказать своего ученика. Но когда он этот сон увидел, он попросил прощения, обнял его с любовью. И сказал, конечно, я не возражаю И сказал, «Но ну, после того, как ты завершишь обучение у Дживы Гасвами пожалуйста, возвращайся ко мне, я уже старею. Мне нужен твое присутствие». Между тем, когда обучение было завершено, в действительности, они не такие, как мы с вами. Их разум трансцендентен. Один раз услышав, что говорит Джива Госваймпада, они запоминали на всю жизнь. Но в нашем обществе, если учитель Бхагавата, например, как Прабхупад, который сам является Бхагаватом, он только Бхагавата может говорить Бхагаватам. Так вот, если такая Личность <laughs> захочет нас научить Бхагаватам, обучить Бхагаватам, у него займет это огромное количество времени. Но они постигли все шастры за короткий промежуток времени. Затем Джива Госвамипад дал им наставление проповедовать учение Гауранги Махапрабху, Писание Госвами по всему миру. Они взяли книги и на колеснице на телеге повезли на в виду на бычьей повозке на буйволиной повозке и Шиньвасачарья Наротамдастакури Шьямананда отправились по наставлению Дживы Госвами проповедовать в разных частях Индии. Повозка была наполнена книгами. У них был железный ящик. У нас замок, они закрыли его. В ящике были книги. Они, Когда они приехали в Банкуру, в область Банкуры, книги были похищены разбойниками. случившемся, они начали рыдать. Шьямананда начал плакать. Шринивас начал плакать. Они начали молиться. Что? Каково Что стоит за этим? Какое твое желание? Начали взывать Кришне На самом деле за этим боростом стоял царь. Биххамбир Раджа. Днем он слушал Бхагаватам и был царем, играл роль царя, а ночью он отправлял своих разбойников воровать. Шрила Сачарья попросил народом Достакуры и Шьямананду не тратьте свое время. Наш Прабу Джива с вами Пад послал нас проповедовать. Не тратьте свое время. Идите и проповедуйте. Итак, народ Амбестакур отправился на запад. Шрини Вас Ачари отправился в Арису, в Варису на юго-запад, а народом достакура да, отправился, Это, да, народ, там, на запад, на в Бенгал, три Пура там находятся, в ту часть он поехал и до сих пор люди в Манипуре носят тилаку и воспевают святые имена Гауранги, и это произошло именно по милости народу Дастакура. Он проповедовал там. А, то есть Шьямананда поехал также на проповедь Аширнивасачарья, остался, остался в том месте для того, чтобы вернуть похищенные книги. Он узнал, что царь этой местности Бирхамбир -бир, слушает Харикатху. И он отправился к нему. А точнее Шнёва Сачария начал давать, а, то есть он пришел туда и начал рассказывать давать харикатху. Его стали слушать. Во время в это время Шнёва Сачария начал плакать и проявлять бхаву. В общем, когда царь услышал Харикатху Шриневасачарьи, он был поражен. Он подумал, он так необыкновенно рассказывает о Бхагаватам, сам царь начал плакать. Ну и в конце концов открылось, что все эти похищенные сокровища, книги находились у этого царя. Царь начал просить Шнивасачарья дать ему посвящение. И я посещал это место, где, где Шринивасачария дал посвящение этому царю. Бирха -бир Раджа. Это храм Мадана Махана. И именно Шринивасачари установил его. Установил эти божества. <говоря> Итак, книги в конце концов были найдены, и благодаря этому на сегодняшний день у нас есть и а, садсандарпхи, и шатсандарпхи, и брихат Бхагаватамрита, и. Бхакти Расамрита Синду, все это благодаря Шриневазу Ачарью. Таким образом началась массовая проповедь. Как делал Гауранга? Он давал энергию, давал силу для проповеди своим преданным Эти преданные раздавали эту силу другим подхватывали и раздавали эту силу следующему поколению вы слышали имя Расикананда Прабху это был главный ученик Шьямананды Прабху Так вот этот Расикананда даже давал посвящение даже сумасшедшему слону. Этот слон был подослан к Шьямананде, чтобы убить его. Слон был разъярен. Огромный слон шел на Шьямананду чтобы убить его, oh, простите, на Расикананду. Когда слон шел на него, Расикананда не побежал спасаться. Он просто стоял перед слоном. И когда слон подошел, он сказал, «Ах, эй, как долго ты уже ведешь жизнь сумасшедшего слона? Пойми, кто ты?» Садись, я тебе дам харинам. Слон закричал. Сел. Сел, правда, слон сел. И Расикананда дал ему Харинам. И с тех пор этот слон стал великим преданным. Выдающимся преданным. Он, в лесу собирал дрова, приносил на фестивале, ну, в смысле для того, чтобы приготовлять просад на фестивале. То есть совершал разное служение. Приносил все необходимое для устройства для организации фестиваля. Его звали Раму. Когда он оставил тело, была огромная, была огромная прощальная церемония с ним под Харинаму Санкирта, но его. То есть прощали с его телом. Так, Шимананда дал инициацию Расикананде Прабху. А Расиканада был из богатой семьи землевладельцев. Он искал гуру. Но однажды во сне он... Узнал, что его гуру в действительности сам придет к нему, что не надо ему никуда идти и искать его. Очень скоро его гуру объявится. И звать его Будь-Чьямананда. И когда Расикананда встретился с Чьяманандой, он сразу же понял, кто перед ним. На самом деле он является, Расикананда Прабу является к Ширдакашая Вишну Аватарой. А Сейчас я расскажу одну чудесную историю. то есть How одно чудо. К Шьимананде Прабу пришло много замечательных учеников. И, в свою очередь, Расикананде, Шриманда Прабу, также дал наставление принимать учеников. Так же, как Прабхупат дал наставление Бону Гасвами Махараджу, давать посвящение западным преданным. Если они не могут приехать сюда, в Индию ты давай им сам посвящение, сказал Прабхупад. Прабхупад дал наставление преданным, которые жили в Сарбхоге, одному преданному, и вызвали Нимананда Прабу. Васами Сарбхог. Вы ничего о нем не знаете, но откуда узнать нет никакой информации о нем, действительности? Итак, Нимананда Прабху из Сарпхога Сасама, он получил наставление от Прабхупады. Если какие-то бедные преданные не могут приехать ко мне, я тебе даю наставление, давай им сам Харинам. Таким образом, если мой Гуру Дев или Санта, Госвами Махарадж, дал мне такая, Барати, Госвами Махарадж, Тирка, Госвами Махарадж, Бон Баба, Наянананда Баба, дали мне наставление говорить Харикатху, Гири Махарадж. Так я не могу пренебречь их наставлениям. То есть они не просто дали мне это наставление, они дали мне силу, дали, сделали возможным, чтобы я мог говорить Харикатху. Зачем они все сказали мне говорить харикатху, выполнять служение? Я не знаю, почему. Это чудо какое-то. То есть они дают мне силу, чтобы я мог это делать. Итак, когда Шьямананда Прабу дал наставление Расикананде принимать учеников, он вместе с этим наставлением также дал ему и силу исполнить его. И тот, в свою очередь, дал наставление своему ученику принимать учеников. Шьямананда Прабу. Расикананда Прабу. То есть, еще когда Шьямананда присутствовал здесь, у него были уже... А, то есть, как это... То есть, у Расикана уже были свои ученики, а у тех учеников были свои ученики. В паломничестве по Южной Индии Махапрабху раздавал прему Харинам, как вспомните в случае с Васадовипрай, который болел Лепрай. Вначале Курма Випра. Он исцелил его, а затем. То есть у него уже все, руки сгнили от лепры. Но Махапрабху обнял его и благословил. Тот сказал, я хочу пойти с тобой, Махапрабху. А Господь Штайна ответил, нет, не ходи со мной, иди и проповедуй. Он шел проповедовать давал харинам. Пред... И люди, видя его, начинали пить и танцевать и становились преданными, а затем сами давали харинам. И так, так распространялась проповедь, распространялась во всех направлениях. То есть 2 на два будет четыре 4 раза 4, 4, 4 16. Так, так умножалась проповедь, приумножалась. Но это не для всех. Не каждый может делать так. Итак, Народ Мдастакур проповедовал в Бангладеше, в Трипуре, в Манипуре. А Шьямананда проповедовал в Миднапуре, повсюду в Бенгале, Арисе. Если я буду рассказывать вам об этом, вы будете поражены, не поверите, насколько массовая была проповедь. I I, I no я получила mind. письмо, дум, And, вопрос, но думаю, oh, что right, сейчас я не успею If, ответить на него. Vaisnavake. Тем не менее, Прабхупад пишет в Вайшнаваке. Прабхупад не давал нам наставления совершать уединенный баджан. Он не позволял делать это. Хотя, с внешней точки зрения, сам Прабхупад его совершал. То есть он повторил сто тысяч святых имен три, трижды в начатах Парвати, в йога Питхе. И еще в одном месте... и Винотта Такур. вы, возможно, не знаете, но он повторял 100 крор святых имен, совершал Нама Ягио. Вы знаете, знали об этом? Откуда вам узнать? Он совершал Нама Ягио, а затем эту джапа-малу, на которую он повторял, он дал Прабхупаде. И дал ему наставление. Сейчас, я знаю, что ничего не боишься, но тем не менее... В общем, сейчас столько оппозиции кругом. Я тебе говорю, просто бери эту малу и иди, повторяй Святое Имя. Тем не менее, я могу сказать, что То есть, ни Бхактивантакур, ни Прабхупад не поддерживают уединенный баджан. Тем не менее, и я, так же, как и они, не поддерживаю, никогда не хотел совершать уединенный баджан. Тем не менее, в моей жизни вы можете знать, что я совершал долгое время уединенный баджан, живя во Врадже. То есть в действительности эти вещи нужно примирить, и я, при, я объясню, как это сделать в следующий раз. Но на самом деле Прабхупад никогда не был за то, чтобы совершать уединенный баджан. То есть он имеется в виду. Он не поддерживал эту идею. Но, но как примирить это то, с тем, что он сам совершал уединенный баджан, я объясню в следующий раз. Сегодня Васанта раса Кришна. Также сегодня Баладева раса Пурнима. Но у меня не было возможности рассказать об этом. На Гавархане происходит Васанта раса. Времени на это поговорить об этом не хватило. Помимо всего, сегодня день явления Шьямананды Прабу, Вам Шьямананды Прабу, а также день явления Барати Мухараджа, одного из учеников Шилы Прабхупады.